Очень рада всех видеть на нашем мастер-классе. Давайте тоже еще раз похлопаем. Здорово! Потрясающе! Какое-то такое эпохальное событие. Я вышла из дома. Обычное дома сидела. Поддерживаю. Да, ставьте плюсик. В общем, сегодня на нас с вами будет мастер-класс по укулеле. И в группе Bink.ru было голосование, какую же тему разобрать. Я почекала каждый день, утром, днем и вечером, натощак смотрела. А, и выбрали многие тему, как петь и играть одновременно. А, у кого проблемы могут быть с этим, вот, э, может, какие-то непонятки, не могу ступить вовремя, как играть, поднимите руки. Проблем просто совсем. Проблем просто совсем. А кого нет проблем, тоже поднимите руки. Вы просто пришли о, круто! ладно, у нас с вами сегодня хорошее такое, мы не в школе. Самое главное правило, мы можем поднимать руку и говорить. Да, смотрите, меня зовут Дарик Кирпич. Да, странные вы пришли, такие кто то такая. Трасса, расскажу, кто я такая. <связывая> <связывая> я блогерка, я делаю YouTube для YouTube видосики, для ТикТока видосики, для Инстаграма, для в ВКонтакте, сейчас тоже так получилось, в общем, различного рода обучающие ролики на укулеле. Ну, вот. И я преподавательница музыки по идее, то есть я закончила прям учителя просто псну. Надо же где-то применить мое образование, поэтому вам говорю, что я учитель музыки вот. а Сегодня у нас с вами будет как, как раз как петь и играть, поэтому смотрите такой моментик. У кого будут вопросы, прям вот, ну, поводу, на да, нашей темы поднимайте руку, сюда просто отвечу. Если у вас есть вопрос, но немножечко не, ну, не сейчас по теме, попозже, у нас будет такой с вами период, я на все обязательно отвечу. Хорошо? Поэтому не стесняйтесь, ага. самое главное опять, где не в школе. Чтобы все. Ой, банна меня не спросила. Нагонять не будешь, да? Да, да, да. Кто нам ответит сегодня на оценке? В общем, я подготовила для вас интересные, не то чтобы задания, это не игра, Таймара. В общем, иногда мы будем что-то хлопать, иногда прям прям настоящий мастер класс Поэтому если посидеть, послушать, это немножко сегодня не этот вариант. Давайте немножечко такое. Опросник. Вот кто поднимал руку и у кого проблемы, как пейте играть? В чем конкретная проблема у вас происходит? По одному, если ритм. ритм. Супер. Да. Мы сегодня как раз с этим да. будем работать. У многих, да, ритм? Да. Угу. А в какой момент это начинает проявляться? То есть, может, какой-то конкретный бой вы взяли в этот момент? Да. да вот когда на шестерке или когда Нет, точнее на шестерке все хорошо, на шестерке все прекрасно. А вот когда начинается восьмерка, и далее еще более. Вот, например, сколько я не поставлю тут баста сансары, и отдельно получается mm -hmm. петь, и бой уже получается играть, а вот именно совместить все. До oh, свидания. Да. Mm -hmm. Тоже с этим. Совмещать это. Ну прям сегодня по адресу, понимаете? <смех> обалдеть. Вот сегодня мы как раз и попробуем поработать с ритмом. Зачем нам это надо, сейчас все расскажу. В общем, а, будет много интересных моментов, инсайды, как сейчас круто говорить, модно. Поэтому можете себе записывать, там блокнотик, заметочки, для вас это будет полезно, если что. Если все понятно, можете запомнить. Может, у вас там память такая хорошая. <смех> <Вот>. <смех> Нет. Я все понял, расскажи, не знаю. Вот. А еще, вот, пока перед началом нашего мастер-класса, я у парочку людей спросила, есть ли у вас доступ к моему телеграм-каналу, комьюнити-дайв, то подписан здорово, кто не подписан, есть ссылочки сейчас в сторисах у меня в инстаграме, у кого работает инстаграм. Вот, или можете просто посидеть в телеграме, зайти, пить в название комьюнити Вот, Это не особо обязательно, но было бы желательно. В общем, сейчас расскажу почему. Как лучше говорила. Сонечка, давай быстрее. Оп, оп, оп, оп, оп. Это моя ученица между прочим. <соцентричных> да, есть, куда удобно. Давай. Есть две ученицы. Мы мужчины тоже садиться. Что? Садиться где удобно. Вот, а, в общем, более-менее понятно, да? Как мы будем сейчас работать? Здорово. То есть пишите для себя, если опять возникают вопросы, далее расскажи, покажи. В общем, а, надо ли рассказывать, что такое укулеле или вкратце, зачем, почему? Все понятно? Ну, ладно, если вопросы, я расскажу. Ну, давайте для наших телезрителей, которые смотрят эту запись. Вкратце расскажу. Этот инструмент называется укулеле. Но в моем случае это акулеле. Вот. Почему акулеле? Многие начинающие ребята, кто давным-давно может, ходил в музыкалку, или вам родители покупают инструмент на подарок, такие вот, ты к там акулеле, что-то просил, она тебе дарит. И поэтому это произошло как это мем. Я такая решила с компанией Fly, вот эти ребятки, мне предложили пособручить и сделать свою а, укулечку упустить. Я такая, надо примкнуть к этому злу и выпустить акуле. Поэтому есть впервые, наверное, в мире акулечка. Вот. Ну, я не знаю, как так получилось, у меня просто блогерские штучки иногда... эти... Я могу даже с друзьями говорить, там ссылка в описании. Но это так... В общем, этот инструмент чем удобен? Так сейчас мастер-класс именно летнего периода, легкие инструменты, и их можно брать с собой куда-то в поход. Я вот видела, кто-то из вас, парнишек на, заднем, на задней партии, да, кто-то взял с фрюкзаке и принес инструмент. То есть такой удобный формат инструмента, <как> сыграть там где-то у костра, попеть песенки, вообще самое то. Но, на самом деле, этот инструмент, сегодня мы будем, конечно, говорить про именно аккомпанемент, ну там какие-то песни. Но этот инструмент можно еще различить, там, фингерстайл играется, разные примочки, типа такого... В общем, разные тоже фишки существуют. Но обычно, как показывает практика, все начинают именно с аккомпанемента. И сегодня мы как раз будем учиться играть правильно и ритмично. Потому что ритм – это прежде всего. А я думала перед нашим мастер-классом, какую же песню взять, чтобы все ее знали. А, и поэтому, да, первый пункт вы можете себе запомнить и записать, когда вы берете песню, вот хотите ее исполнить, там, другу, подружке, бабушке на день рождения, мало ли, Лучше брать ту песню, которую вы знаете. То есть это очень, ну, я понимаю, глупо немножко звучит, но все-таки нужно брать ту песню, которую вы знаете, чтобы во время разучивания на укулехии не учить еще дополнительно. Вот. И можно еще тут дополнить, лучше брать русскоязычную песню, да? Ну, можно, если, конечно, вы прям American uh, English, все хорошо, у вас английский, вы можете брать английскую, если вы прям шарите здесь и сейчас. Но, как показывает практика, если мы хотим взять первую песню, чтобы правильно успеть и сыграть, лучше взять что-то простенькое. Вот какую-то базу, какую-то основу. Поэтому сегодня для нашего мастер-класса я выбрала песню не такую избитую. Вот я не люблю батарейку, меня уж простите. Но я так много раз играла эту батарейку и второе место это актером Все, я такая не сегодня, не на этом моем мастер-классе. Поэтому будем сегодня изучать песню районы кварталы группы Звери. Да, вы можете уже похлопать сами себе, что что-то новенькое. И э, я позаботился о вас, чтобы вам не пришлось где-то ее сейчас искать в интернете. Мы сделаем такую штуку. Я подготовила для нее раздачный материал и сейчас скину свою телеграм этот канал, который я просила вам подписаться. Если у кого нету возможности зайти в телеграм-канал, ничего страшного, можете в интернете найти типа районный портал ⁇ Группа Зверя. Очень удобно, когда вы изучаете песню, мы как раз сейчас будем говорить про Рита, но чтобы делать какие-то пометки, очень удобно, я могу себе это сказать, находить какую-то, допустим, в интернете раздатку той же песни, да, Энной. Себе куда-то скопировать word, не знаю, там, переписать от руки. В общем, сделать так, чтобы вы могли делать пометочки по ходу разучивания этой песни. То есть, возможно, обычная причина это и есть. Первое, что мы такие открыли раздатку, ну, вроде бы все понятно, подписаны же мне эти аккорды. Но, как показывает практика, обычно все эти раздатки в интернете которые, там получается такая проблема, что аккорд смещается с нужного слога. Вот, на чем мы остановились? А, то, что нужно делать в конспекте. Я это сделала сегодня за вас. Вот. Ну, во всяком случае, если вы будете сами какую-то песню разбирать, чтобы вы могли это все применять, да? копировали с интернета, в Word вставили и делаем пометки. А, смотрите, может быть у кого-то есть некие проблемы с аккордами, как зажимать, и кто-то путается, поднимите ручку, все нормально. Раз, два, нормально, все хорошо. Отлично. Соуссоу. Аккорд зависит. Смотрите, вот в этой раздатке я в прям самом краешке сделала порядок аккордов. Чем эта песня, во-первых, очень хороша. И вообще любая песня на будущее тем, что обращайте, пожалуйста, внимание порядок аккордов. В этой песне у нас и в припеве, и в куплете будут одинаковые порядки аккордов. Если вы обратили внимание, то в крашу написано ФА. -А. И какой момент? Нам нужно их отдельно поиграть, прям посидеть в медленном томам, МДМ, Е, и Фа. Да, вы можете так быстренько сделать для себя. Да, все в своем темпе, это абсолютно нормально, никуда не спешите. Да, отлично. Вот, мы примерно ознакомились, да? Плюс-минут. У нас еще будет сейчас с вами время, чтобы это еще раз поиграть. В целом, по аккордам, когда вы берете любую песню, Посмотрите, во-первых, знаете ли вы этот аккорд какой-то? Обычно они все повторяются, потому что все аккорды или два мажор, о, до мажори или миноре, то есть вот эти базовые аккорды, которые вы учили. Не все, конечно, они будут в этой песне какой-то, но они будут очень редко, когда куда-то в другую она не Поэтому заранее посмотрели, увидели, есть ли закономерность. Ну, в данной песне, она есть, да, все эти. По аккорду, по кругу. Но иногда бывают песни, когда вроде бы аккорды одинаковые, но в куплете один порядок, а в припеве другой. То есть на это тоже обращайте внимание. Обычно это истопорит, да, почему мы начинаем сбиваться и петь, и играть, еще эти аккорды учить, лучше заранее это сделать. Вот. И Обычно я даже когда я пишу разборы на YouTube, говорю, вот в этой песне аккорды там поменяли местами. А могут вообще быть новые аккорды, какой-то сейчас, например, в втором куплете Такие, <связать> жесть, еще и новые аккорды учить. Вот чтобы такого посередине песни, когда вы не, уже с боем поете, такого не было, заранее посмотрите по аккорду. Потому что аккорды это важная вещь, сейчас про которую мы будем говорить еще, какие есть важные вещи в песне. Пока более-менее понятно, да, то есть у нас есть песня, есть аккорды. Песня знакомая, желательно русскоязычная. А еще могу добавить к этому по аккордам. Нужно стараться искать, если у нас, ну, не самый, допустим, какой-то крутой уровень, ну, так чисто ощущение у нас. Берите ту песню, где нет аккорда с бары. Знаете, что такое бары? Отлично, да, это когда вот такая вещь. Это с ним проблема, да. Вот с ним проблема, значит, да, будет как следующий мастер-класс, я над придумаю. В общем, есть такие некие коварные аккорды которые там зажимаются одним пальчиком, там, или все струны, или несколько струн. Вот. Это уже второй этап. В принципе, я тоже поискала закономерно всех простых песен, именно таких вот песен у костра. Знаете, в поход куда-то сходить. А, очень редко они появляются, эти аккорды с барами. Вот. Поэтому можете выдохнуть играть. Да, надо дышать. Окей. Вот у нас есть с вами песня. Но! Окей, okay, мы поняли, да, есть аккорды, но есть еще два фактора, на чем строится любая абсолютно песня. Давайте мы пытаемся их угадать. Бой. Бой. Отлично. То есть, ну, да, бывает бой, чаще всего мы играем, бывает еще вот эту штуку, мы что-то знаем. Перебори. Что, с музыкалки, називаешь? Вы готовились? Это все ваше Спасибо. Спасибо, Дарис прошлого, да, есть переборчики, но мы. Такая про него не будем говорить, да? Сегодня больше бой. Вот. Я как чувствовала же, говорю. Так, бой, перебор, отлично. И, может, кто-то до этого дошел. Вот такая штука, недавно начала я делать разбор. На Сопочка, давай, мы же И что это такое? Щепок. Ух ты, да, здорово. То есть у нас какой-то рисунок в правой руке. Еще раз. Бой, перебор или щипок. Ничего страшного, что щипок, что это такое? Это по факту взяли две струны и одновременно щипнули. Это какая-то пока высшая для меня математика, я сама это постигаю потихонечку, но интересно. Вот. То есть правая рука. Супер. То есть лево у нас аккорды какие-то. И, и. В нашем случае А, М, Д, 7, А, сегодня поняли. И правая рука. И что еще? в песне у нас есть... То есть это только два, нам нужно еще что-то. Слова. Слова. Секс. Ну, здорово. Да, то есть вот эти три кита, на чем строится любая песня. Абсолютно. Да, ну конечно, бывает, что в песнях, в зависимости, какая часть, там, комплект, припев, комплимент и аккорды могут меняться. Но основа одна. То есть это. Аккорды, бой и текст. Вот. Эм, ладно. Я вам так объясню на пальцах. Мы можем вот эти три момента, три кита в музыке изобразить в некий такой треугольник. Ну или представить треугольник, не знаю, можете там нарисовать в заметках у себя. И представить, что каждая грань — это какой-то элемент, например, там, бой, слова, аккорды. И это очень удобно, потому что мы начинаем делать важный пункт любой абсолютной песни, неважно, какой рисунок вы берете. А это отрабатывать отдельно каждую грань. Допустим, ситуация. Вот мы сейчас просто взяли, как бы с вами соединили аккорды и бой. Да, мы играли А, М, Д, М, Е, 7, А, М. То есть, по идее, мы с вами соединили какая-то рука, левая рука и правая рука. Бой пока суперпростецкий. Вот, смотрите, лайфхак всем советик. Говорите, с шестеркой проблема, с восьмеркой проблема. Первоначально, когда вы изучаете какую-то песню, не берите сразу сложный бой. Типа Это очень сложно. Поэтому лучше начать с одного удара на какой-то аккорд. Пусть это будет супер медленно. Мозг пока вообще в шоке, что происходит. Вот. И потом, когда вы уже освоились, возьмем другой рисунок. И сегодня мы как раз это и сделали. Но это была одна грань. Аккорды и бой. Давайте сейчас то же самое вместе сделаем, да? То есть в медленном темпе каждый для себя А, Э, Д, Е. И, С, А, М. у вас на все хорошо. Прям, я, я ее держу в руках второй раз. Второй раз? Супер! Отлично! Смотрите, тогда у нас будет с вами сейчас такое задание, вы сможете это сделать. Хорошо? Хорошо. Отлично. Да, я... тогда вам нужно подписаться на мой YouTube. Там ссылки, я уже. Отлично, отлично. А еще самый прикол, вы можете не просто это отрабатывать, да, как бы именно схематично, вы можете называть, ну, название аккорда, прям говорит. А эм Дэм. Как бы полшопотом, вы можете. У кого какие-то сложности с каким-то конкретным аккордом, например, там DM или C, вы можете его пропускать. То есть ничего страшного, что вы пока отработать у Это вполне себе тоже можно. У тебя все получается. У тебя все получается. Ну, видите, простые Это не да. самое сложнее. Это база, да. Это база. Это база. Здорово. Здорово. Так, ну плюс-минус, да? Все понимают, что происходит. Теперь а у нас начинается интересная штука. Вот как раз про ритм мы с вами говорили. Сейчас задам такой каверзный немножко вопрос, отвечайте, Серьезно. Ну а кто учился в школе обычно образовательный поднимите руку супер отлично у нас сейчас все получится до четырех начали считать а, ну все отлично короче математика это наше все что это такое зачем до четырех откуда я это взяла любая музыка она строится на каком-то размере вся музыка она очень выверена, она очень эм, Чему-то равна. То есть наш мозг так запрограммирован, мы чувствуем вот этот там, и нам легче считать до 4, чем до трех. Но счет до трех тоже есть, чуть позже. Поэтому любую песню нам удобнее вступить, не тупить, но тупить мы тоже можем, а вступить на нее легче, когда у нас счет до 4. И это называется размер 4 четверти. Ну, может, что-то музыкалки я там слышала что-то, или в моих разборах 4 четверти. Это значит, что между каким-то аккордом может счет быть до четырех. То есть раз, два, три, четыре. Поменяли аккорд и опять одно делосе, да, счет. То есть это выглядит так. Давайте покажу. То есть, ой, аккуратно, я там микрофончик не заделась. То есть раз, два, три, четыре. Поменял аккорд. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А, и вот это вот нам кажется все очень логично, наш мост такой, супер, а, когда нам не хватает какого-то аккорда или мы не досчитали какой-то счет, мы чувствуем дискомфорт. То есть, что-то -то бы еще хотелось добавить. Это вот когда вот покушали основное блюдо, такие, ну что-то сладенькое, да, вот охота. И вот наш мозг также думает, что чего-то не хватает. И поэтому, э, лайфхак вам, вот, такой интересный момент, когда вы будете разбирать самостоятельно уже какую-то песню, обратите внимание, сколько всего аккордов там идет. Э, бывает на одну строчку четыре аккорда, бывает, э, например, на две строчки по два аккорда. То есть два аккорда и два аккорда. То есть всегда их какое-то ровное количество. И вот в этом заключается весь нюанс, что мы просто не считаем. Мы такие, ну, видели аккорды, видели бой, а, сейчас все получится. Не получится ничего. Потом можно, знаете, сделать нарезку, у вас ничего не получится. Нет, у вас все получится. Мы сделаем с вами уникальнейшую просто разработку упражнения, которым сейчас поможет понять, что это происходит. А, в общем, вы можете пока как-то уклеточку отложить или на ней бить. В общем, смотрите, в чем прикол. Наша сейчас с вами задача будет считать до 4, прям слух, представляете? И ладошки бить на раз. Я вам сейчас покажу. А, мы потом начнем вместе. И постепенно мы с вами будем немножечко усложнять задачу. Потом в какой-то момент мы подключим ноги, и мозг такой... Можно я домой пойду? А смотрите, мы считаем так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Мы будем до четырех считать, потому что четыре аккорда же у нас, да, будет? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давайте все вместе. Раз. А кто считает, будет пьешь, что ли? А может я быстрее буду считать, откуда вы знаете? Давайте. Раз, два, три, четыре, раз, два. 3, 4, 1, 2, три, 4, 1, 2, 3, 4. отлично Оп. Смотрите, новый штрих, если я покажу так, это значит, типа, закончено. Все, ну понятно, легко, да, на раз сыграть. отлично. Теперь давайте будем играть на раз и три. То есть сначала я покажу, потом все вместе. Раз, два, три, четыре. Угу. менее понятно, мы все вместе. И. Раз, два, три, 3, 4, раз 2, 3, 4, раз 2, 3, 4, раз 2, 2, 3, 4, Супер! О, вы прям почувствовали, да? заметьте что мы не пошли на пятый раз. Шикарно! ну Слушайте, ну сейчас все получится. Теперь, ну что, усложним задачу. Пока справляемся же? Все хорошо. Кому нужно передохнуть, так я просто Считайте. А, мы сейчас немножечко потопаем. Ручками похлопали, ножками потопали. Смотрите, задача будет такая. А мы будем сохраним схемку раз и три ногами, а на два немножко топнем. А четыре у нас пустоту. Сейчас покажу. Глазки по 5 копеек можно будет убрать. Раз, два, три. очень, да? На четыре. Угу. Угу. Ну, если будет сложно, упростим задачу, нормально все. Так что, готовы? И... Угу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, Молодцы. четыре. Молодцы! На меня Раз смотрят всегда, я тоже ошибаюсь. Четыре. Раз, два, три, четыре. Все, супер, отлично. Я заметила, у кого-то уже такие типа... Да-да-да. Сейчас! У Да-да-да, говори. А? Я говорю, у меня, да. А, ну я видела, что я В общем, смотрите, вроде бы, ну, пока схемка такая простенькая, кажется, но нашему мозгу уже некомфортно И вот примерно вот это же ощущение, когда мы сразу сходу слету начинаем вместе это все играть, типа там районы, квартал, он такой, чего происходит? Вот поэтому а, вот эту штуку мы с вами, скажем так, развиваем. Мы сейчас еще поделаем пару упражнений, и в принципе я могу вам порекомендовать такую вещь, кто чувствует, что, ну, чувствую, что вот уже сейчас было немножко сложно. Вы можете скачать себе на iPhone, там не знаю, на любой метроном. Да, нейтроном это такая штука, показан, вот, не показано, например, да, в общем, okay. раньше этого откроется, угу. треугольник. То есть, и эта штука, она, насколько вы поставили темп, быстрый, медленный, средний, она точное количество раз вам сбивает. Но век технологий, в принципе, такую штуку вам не обязательно покупать. Представляете, после нашего мастер-класса этих музыкальных Вот мне нужно вот это, которая вот Мне сказали, это мне поможет Вот, вы можете это скачать Такая штука интернетная Любой метроном И вы там, в принципе, разберетесь Они сейчас максимально все такие заточены Там можно прям интуитивно разобраться Поставить, чтобы вам 4 ударчика было Или три ударчика Вот для нас это 4 все-таки 3, это надо это надо расти вот и он вам на определенное количество ударов ставится допустим 70 это считается 70 ударов в минуту в принципе, нормальненько чем ну это представляется там сколько у нас в минуте секунд 60. молодцы Видите, не зря в школе учились вот получается чем меньше 60 супер медленный темп чем больше 60 ударов соответственно быстрее в минуту и вот вы можете э, вот это скачать себе, выставлять там, например, там, 70 ударов в минуту, это, в принципе, нормально. Давайте прям покажу чуть-чуть, да, и пойдем дальше изучать песню. Ага, у меня скачано вообще сама такая умная, сижу, скачаем. Вот, э, получается включается, и вы можете или простукивать, там, хлопать, топать ногами, делать удары вниз на уплельке, да, это вам поможет... Это реально очень крутая вещь, и почему-то многие про нее забывают, или просто ну, думают, а зачем она мне нужна, да? Так, слушайте, ну он пока немножко долго будет качаться, ладно, мы, я ему дам время. Давайте дальше чуть-чуть делаем пару упражнений. Да, да, вопрос. Да, а, конечно. Он, получается, у вас все говорят что... угу. про интернет, включаешь, угу. чтобы удары были и на каждый удар, и... А, ну в зависимости какой ты рисунок для себя определишь. То есть ты можешь начать с первого рисунка, который мы сейчас вместе сделали, то есть делать на да. раз. То есть раз, два, три, четыре, там, два, три, четыре молчишь. Потом а, вам просто это нужно, знаете, для себя сделать некий квадрат. То есть, если вы взяли какой-то один рисунок, то четыре раза вы хотя бы повторите. Потом такие, возьму, я буду играть на раз и два. Есть, например, раз, два, раз, два, четыре, четыре. Вот. И какой рисунок выбрали? Дальше, дальше вы можете вообще сделать полный закон. Типа, раз, два, три, четыре, раз, два. Ну, слишком просто на каждую долю бить, ну и что ты делаешь так. А вот чтобы послушать и пауза, а где сыграть, а где еще топнуть, это уже надо, типа, для, ну, как бы для себя подумать. А на самом деле сейчас вот очень удобно, что, я думаю, есть в интернете разные тренажеры на ритм. То есть это нужно просто посмотреть, заняться. Они сейчас такие интерактивные, как, как, ну, типа, как игра. Типа, там, простукать ритм. Такие. Это как я в музыкальной школе училась, у нас были прям... А такие некие диктанты, скажем так, там тебе дают ритм, ну ты такой. А тут вот, ну это так уж образно, вот в целом, это вам поможет чувствовать счет до четырех. Давайте сейчас сделаем пару упражнений и вернемся к песне, хорошо? Так, вы еще не устали пока? Все хорошо. Отлично. А то я так хотел послушать, она как хлопает, топот, заставляет что-то делать, играть. Жесть какая. Так, давайте какую-нибудь усложним схемку, сейчас я подумаю. О, мы же с вами раз, два, три и тишина же была. Uh -huh. Давайте теперь заполним полностью, то есть будет у нас раз, два, три, четыре. То есть на четыре добавим ударный горь. Готовы? Uh -huh. Сначала покажу, если потом будем. нибудь Раз. Травочка. Еще раз. Еще раз. Раз. Два, три, 4. Вместе. Раз два три, четыре. раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Супер. Так, я вижу, что вообще хорошо получается, поэтому усложним. Хайт-левел будет у нас с вами. Будем на раз делать одновременный удар. То есть одновременный удар на рукой и ногой. Остальное все то же самое Дальше. Р... Дальше. Что ж вы? Дальше. Давайте я покажу, потом уместим. Так, главное самой не забыть, сейчас знаете, у кого я сейчас в голове просто такая так, что ты там надумала? Так, получается, раз, два, три, четыре. То есть на три у нас простой хлопок. Mm -hmm. Готовы? Дальше. И. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Ааа, <свят> Сама сбился, так кому помочь. Если что, короче, штука такая еще. Кто-то сбился. Это нормально. Абсолютно. Вы главное. вот Все, у меня ничего не получается! чтобы такого не было коматоза, ждите следующую долю. То есть у нас же все повторяется, да? То есть, <свят> если вы сбились где-то там на раз-два, на следующий раз вступите. Ну, главное, не тупите. Вот и все. Давайте закрепим и пойдем дальше играть на кулетки. Готовы? Ту же самую схемку. Прикольно, как? Давайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Сыжи, все хорошо, <свят> отлично. <свят> Может ты даже все попробуешь? Может узнать на раз, на два, на три, четыре. <свят> вот а, для чего это нам надо? Нам это надо. я <свят> глотну. А, это нам сейчас штука. Вы даже хотя бы мы чуть-чуть с вами поделали. Мозг сейчас начнет понимать, а, в какой момент мы будем играть. В какой момент? Но, если возвращаться к нашей раздаточке, я взяла максимально простой момент. Так, смотрите, обратите внимание на первую картинку, на первый куплет. Вы можете даже приблизить. Да. И какой моментик там есть? Видите, на какие-то слоги у нас есть черпушка. Угу. Mm -hmm. угу. Что это такое, да, вопрос? Mm -hmm. По факту, вот в данной песне, если ее брать, у нас получается, что мы играем вот на раз, на первую долю, сразу аккорд. А, в чем прикол? Бывает три варианта. Три варианта, что может быть в любом куплете, в припеве. В общем, можете себе как-то запомнить, написать. У нас может быть следующее. Вот в нашем случае получилось, что аккорд и слова вместе, да, то есть больше нечего, это как бы они совпали с синхрон. Бывает наоборот, что мы, например, сначала играем аккорд, да, там, и я вступаю чуть позже. То есть могла бы быть так, если бы оригинал мы не знали, мы могли сыграть, то есть, типа, больше, нет. Вы чувствуете, да, вот эту паузу? То есть я сначала сыграла, потом у меня э, слова. И наоборот, может быть, то есть я сначала могу начать петь, а потом вступить. То есть у меня могло бы быть так, типа, больше нечего. то есть я на слово больше я пропустила. Вот. А, по факту, да. Спасибо большое. Они просто быстро расстраиваются, новенькие. Ты можешь так, наверное, подходить? Да. <пишешь> Я техник. <Да. пишешь> вот. А, в общем, эти три заповеди нам помогут, в принципе, понять и не сбиваться. То есть мы уже, смотрите, сколько всего знаем, за одну лишь встречу. А, в нашем случае мы сделаем сейчас следующее. А, все наши навыки и знания попробуем применить в песне. А, мы сейчас возьмем... С вами две строчки, больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтобы никто не привыкал. Мы сейчас максимально с вами будем в процессе, в моменте. Сейчас модно будет в моменте. И сделаем следующее. Никакой особо бой брать не будем, но будем играть прям со словами. Я сейчас в медленном темпе покажу, потом я дам вам время это порепетировать и вместе сыграем. У кого трудности и ну, только недавно начал играть, вы же все равно знаете какие-то аккорды из этого, например, АЯ. Вот это вот. Знаем? Супер! Тогда у тебя будет другая задача, тебе нужно будет э, играть следующих как ты будешь играть, например, БОЛЬШЕ нечего ЛОВИТЬ, все, что надо, я помял, то есть играешь только на аккорд АЯ. И это у всех тоже самое, то есть какой-то проблемный аккорд пропустите и вступите в следующий раз, окей? Okay? Смотрите, что нам нужно будет сейчас с вами сделать. Я покажу и дам вам минутку. То есть, смотрите, больше Ага, сама неправильно тут подписала. В общем, тут, по-моему... Сейчас, секундочку. Больше нечего... А, нет, все, верно, молодец, да, Шумочка. Больше нечего ловить. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить. Чтоб никто не привыкал. Что я сейчас сделала, да, вопрос? А, я была максимально в максимальном моменте, и я смотрела, где что подчеркнуто. По факту мы с вами мозг разогрели, и вот этот подчеркнутый удар на раз. То есть, если бы я сейчас сыграла... Раз два три че, раз два три че, раз два три че, раз два три. Ну я просто слова поменяла, на умный, мы да, поняли, да, что сделала. Вот и по факту мы уже сами находим такие некие якоря. Вообще, в принципе, это делаем при любой песне. То есть если вот была такая проблема, чувствуете, да, петь играть сложно. Возьмите хотя бы пару строчек там припева или куплета, посидите для себя, подчеркните, найдите момент, когда выступаете. Другой вопрос, а как его понять, да? Окей, uh -huh. okay, в этой uh -huh. песне Даша мне показала, подписала, uh -huh. все, а вот я возьму там «Миягин шпиль», моя любимая песня, куда, куда там играть? А обычно, если вот включите оригинал, вы же чувствуете, что вы в какой-то момент хотите там вот, головой как-то вот так вот там или хлопнуть, или топнуть, то есть какой-то вот элемент у вас срабатывает. Скорее всего, это была ваша вот эта вот доля, в которую бы вы сыграли аккорд. Mm -hmm. Вот, То есть можете для себя взять люб любимую песню, но до судьбы за задание. А, и попробуйте найти вот этот вот момент. Да, как мы уже с вами говорили, или они могут совпадать по словам, или аккорд может быть сначала чуть раньше, и потом мы начнем с вами петь, или наоборот. Сначала ступаем по словам и потом играем аккорд. Если вы из этих трех вариантов найдете один, то все песня у нас по факту готова по ритму. Ну что, давайте попробуем. Я вам дам буквально минуточку, чтобы момент этот понять, что там происходит. И мы вместе ее споем даже. Окей? Да, если что, прям поем, ну как бы сильно голосить не особо-то надо, не бита со своей сегодня. Но говорить вслух, да, то есть себя петь вообще нет смысла. Я была не такого, что после, скажем, восьмерка, шестёрку уже не получилось, правильно? Значит, у меня такое часто, значит, я играю, а потом вообще никак А, да, очень хорошо, очень я ждала его на самом деле. Смотри, м -м в чем прикол? Э скорее всего, у нас немножко перестраивается мозг. Чем мы больше учим какой-то рисунок, мы его запоминаем. И потом нам становится немножко труднее изучать другое. То есть, скорее всего, есть такой термин переучил. То есть, ты уже вроде бы играл-играл, э все отлично, но... Когда мы в песне начинаем это играть, опять возвращается к старому. То есть тут нужно уже а, именно какой-то момент отключать. Ну, то есть, я имею в виду, если ты играешь восьмерку именно в песне, то тебе нужно, например, слова выключить и как бы в медленном темпе поиграть только какой-то один элемент. То есть все сразу не, не играть. Мозг включится на правую руку и уже, велика вероятность, что ты не будешь сбиваться с шестерки с восьмерки, а, побольше. То есть все сразу не клепайте да, по, по отдельности. Ну, что че так успехи-то у вас? Что-то вы притомились, приговорились. Сейчас спеть будем? Ой! Ой! Ой. Ой. А че, надо? Ну смотрите. Сейчас спою. Ах, не спеть мне песню, а любви? Смотрите, а, я... кто я такая, собственно, чтобы вас заставлять, да, типа петь? Да, меня зовут Дарья Кирпич, да? а, В общем, а, наша сейчас с вами задача, да, вот Давайте сейчас на чистоту. У кого-то есть вот это внутреннее ощущение, ой, я там плохо пою, у меня не получается. Это у меня. Это. <свят> все нормально, все отлично. Смотрите, мы с вами не в школе и не в музыкальной школе. Как получается так и дело. Зачем я, скажем так, заставляю что-то делать в бабе? <свят> <свят> Странно прозвучало. В общем, почему я именно говорю не про себя петь? А именно петь в живую слова говорить. Я не говорю, что петь надо как вид еще ловить и прочее. Это же элемент, который мы сегодня с вами узнали. И то есть его выбрасывать тоже не надо. То есть пусть мы будем там как мышки кротки, но это у нас хотя бы получится, больше нечего. Так намного лучше, чем будете делать вид про себя. Про себя мозг вообще забыл. Это... Вот давайте признаемся, когда в школе учились, да, когда мы говорили там э, прочитать параграф, кто читал вообще? Вот. А, значит, ничего не задали. О, отличник у нас есть <in the classroom> <in the classroom> Да, серьезно? Типа, <in the classroom> <in the classroom> типа там изучить все-таки, да, ничего не задали. Да? Не знаю, просто раньше так было. Ну вот, в Во общем, себе такую поблажку на начальном этапе лучше не делать, пусть будет ну немножко некомфортно, а, или еще что-то. Тогда там, хотя бы там, в шепот, там, СМР какой-нибудь включить, но сказать, пропеть, сделать вид, что вы делаете, ну, как бы, в потому что мы делаем там про себя вообще нечем. Смотрите, давайте вместе попробуем сыграть. А, сейчас надо определиться на таком средненьким таймфиком. А тут заглушка глухая, да? Правильно? А, да-да-да, там... тут... который... смотри, про заглушку, жесть какая. Давайте вот, вот те, что у меня штуки в прямоугольник, не смотрим. Убираем это вообще, удаляем, удаляем. Mm -hmm. Мы сейчас с вами сыграем такой вариант и чуть-чуть усложним. Mm -hmm. То есть ему свое время, у нас еще и времени достаточно. Mm -hmm. Сейчас в медленном темпе я начну, но вместе сделаем. Я вот так пью. окей? Okay? Mm -hmm. Больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Нормальный темп? Mm -hmm. Mm -hmm. Супер. Кто не успевает, на следующий аккорд вступаем, нормально все. Три, четыре и... Больше нечего ловить, все что надо, я поймал. Надо сразу уходить, Чтоб никто не привыкал. Молодцы, отлично! Я хочу один тебя благодарить, вообще красоточка, прям вот хорошо ступила там на другой аккорд. Вот. И, по факту, когда мы сделали вот эту основную вещь, мы можем брать любой э, рисунок, который нам вздумается. Потому что в любом рисунке для вас будет главный удар вот этот первый. То есть, смотрите, ситуация. Усложним. А у меня пусть будет рисунок, я теперь буду играть не вниз, а вниз и вверх на один То есть у меня получится там... такая страшная вещь, да, если а это потом соединить какой-то рисунок потому что там легче стеркошек. Потому что любой бой, он э, состоит из удара вниз, из ударов наверх, и это еще гвоздушения. Вот, поэтому, ой, слушайте, мне кажется, вам не мешают вот эти мои чудесные колечки? Ладно, хорошо. Вот, поэтому давайте усложним, попробуем. Я сейчас вам тоже дам буквально несколько минут, и мы вместе также сыграем, хорошо? То есть, как у вас будет выглядеть, то есть, больше нечего ловить, все, что надо, я поймал. Видите, да? Вниз, вверх. Не торопитесь, пожалуйста, у нас есть максимально хорошо. Все, давайте буквально минуточку вам дам, у кого есть вопросы, я э, отвечу на все. Смотрите, э, также в средненьком темпе я сначала покажу, потом потом споем вместе, хорошо? Так, и... Больше нечего... А, рано. Вот... Спасибо. Это специально. Поверь. Да? <соединяющие> Больше нечего ловить. Вс ⁇ что надо, я поймал. Нормально, да? Да, ты будешь... Ну, хорошо. Давай. Три, четыре. Больше нечего ловить. Вс ⁇ что надо, я поймал. Отлично, шедеврально. Слушайте, нам осталось дополнить последний элемент, и мы уже по факту сможем спеть. Смотрите, как все ритмично. Да, Не обязательно... Может, кому сейчас показаться просто, да, типа я уже давно-давно играю, аккорды все понятно, с ритмом уже получше, ну, охота посложнее бой. Я понимаю, это вот это вот искушение, которому не нужно поддаваться сейчас, научитесь играть вот эти каких-то элементы, которые мы сделали в медленном темпе. Потом, когда мы понимаем ритмику, можете брать те бои, которые вы уже изучили. То есть, например, ту же самую шестерку, да, вот кто играл, шестерку, отдельно вообще разговор, Странный бой, типа все его играют на неритмичности, а он ее играет. Вот, но даже ту же самую шестерку вы сможете сыграть, и типа, побольше ничего ловить. Пусть это пока медленно но неритмично. Поэтому всему свое время, хорошо? Типа. И с восьмеркой то же самое, и с пятеркой, и с тройкой, кажется, со всеми боями, которые вы играли. Давайте последний элемент, и у нас в принципе уже получится готовая песня. Нам нужно будет сделать к этому вниз вверх заглушку. Что а, такое заглушка? Отдельно тоже разговор. Пока можете сильно не вдаваться в подробности, мы берем нашу руку или кулачок или открытую руку и просто приглушим струны. Но не сбиваем укулели, пожалуйста, друзья мои товарищи. Она вам ничего плохого не сделала. Типа, играем все тоже самое, то есть вниз, вверх. Вообще нет, вообще нет. Я люблю играть именно на грифе. Мне нравится вот этот вот. Ну, как сказать? Это крыканье дополнительное есть. У меня еще кольца и я, О, прикольный приспух. Вот, поэтому на вкус и цвет можете играть здесь, можете играть здесь. У всех тем более разные модельки. Да, у кого-то гриф начинается пораньше, у попозже. У, да, дело не так. Все то же самое, да, то есть типа, вниз, вверх, пам приглушили. И как раз вот это воздушение, оно заполнит это пространство, которое мы с вами у нас оставалось. Давайте, минуточку тоже вам дам, и уже сможем все сыграть. Окей, okay, как у вас успехи? Все. Отлично. Да. Давайте сейчас мы сделаем следующий момент, я думаю, что мы на этих двух строчках хорошо поработали. Мы две строчки поем и дальше две строчки допоем тем же самым образом. То есть сделаем будь, здоровая, небольшой чеку свиста. То есть мы сейчас вместе начнем, да, и я вместе с вами дальше продолжу петь слова, там, ярко-желтые очки, два сердечки на брелке, ля-ля-ля-ля-ля, ля ля на руке. Попробуем, смотрим, как это Срез нами, самостоятельная работа. Давайте темп покажу, а потом вместе начнем, да, по классике. То есть в чем там гулять, там же что А больше нечего ловить, все что надо я поймал. Нормальненько? Три, четыре. Больше нечего ловить, все что надо я поймал. Надо сразу. Два сердечка на брюке Раз веселые зрачки Твоё имя на руке Ага, я, я, вас не, я сама сам наш... да? так... расслабляю, Нас нет. обманули, товарищи? Ну, на самом деле, это тут уже такой нюансик Можно доиграть всеми же самокордами, ничего страшного не проделёт Смотрите, мы же смогли с вами удержаться в ритме, в темпе и, в принципе, это звучало круто! Молодцы, молодцы! и каким же самым образом, по факту, играется любая песня, разбирается тоже. То есть вы можете это для себя, как бы, запомнить. Типа, я могу любую песню начать, например, с свет», добавить в глушение, «Смотри, какая песня», и уже от этого отталкиваться, и ритм сохраняется. То есть вот в чем прикол. Вот, еще такая штучка лично для вас, так как недавно второй раз держится инструмент в руках. Мы начали вступать в нужный аккорд, но можете при этом аккорд не зажимать, пока сложно, но ритм оставить, допустим. То есть вот ля-ля-ля, там кто-то играет, и вы ля-ля-ля-ля, и потом на это вступили. Тоже хороший вариант, чтобы ну, более-менее остаться в ритме. Ну вот, и, пожалуйста, вы уже смогли и спеть, и сыграть, и не обалдеть, что вообще произошло. То есть, типа... Вау, круто! И ритм подработали всего лишь за наш один мастер-класс. Здорово, вот вот так вот примерно и будет работать любая песня. Да. Если э, наперед э, отвечать, а типа что делать с перебором, мало ли, да, кто-то на переборочке, по факту то же самое. То есть э, опять мы отрабатываем ритм, сначала аккорды отдельно, там она-на, и потом уже там могла бы быть так песня. типа. Больше нечего ловить Я просто растянула, получается, на каждую долю по струнке то есть Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Раз, два, три, четыре Там. Надо сразу уходить Чтоб никто не привыкал Ну вот, то, есть, то же самое с перебором Поэтому можете пробовать так да? Вот все, наверное, на сегодня, что я хотела вам рассказать, показать. И я с удовольствием отвечу на вопросы, которые, у кого может какие-то возникли, касаемо кулейки, касаемо данной темы. Ну, все, все, отвечу. Вот, а, допустим, по поводу боя, да? Да. А, а как, бывает, что бой делится на да. Вот, Как понять по ритму этому, к, к каком моменте делить этот бой? Угу. Ну, смотри. Например, вот восьмерку наложить, если вот на эти районы кварталы. Ну, по факту, если... и да, и нет. Потому что если мы отработали этот ритм, то мы уже чувствуем, что-то... И шканули, и шканули да? типа... Ну, давай подумаем. То есть у нас есть отдельный этот восьмерка. Типа... Ну, мы понимаем, что очень много элемента на расстоянии да? mm -hmm. То есть, ну, давай... Какая-то устоявшаяся классика получилась следующая, если у нас восьмерка делится на два. То есть первые два удара на один бой, uh -huh. на один аккорд точнее, остальные удары, они же быстрее идут на следующий аккорд. Uh -huh. Ну то есть путем таких исследований я к этому пришла, что типа, uh -huh. вот, обычно так делится. Uh -huh. Если брать, например, шестерку, можно первые два оставить удара на один аккорд, остальные перенести на другой. То есть первые два звука, они на четыре растягиваются более... Ну да, Такое потому изменение. что если смотреть по длительности вот этих вот ударов, они как бы, да, длиннее звучат, чем остальные удары. Угу. В пятёрке, в шестерке и в но если делишь бой то, допустим, грубо говоря, первая часть и вторая, мы должны быть в этот 4. Да, конечно, конечно, конечно, да, да, да, да, да, да, То есть чтобы вот это у нас ровно. знаете, у меня сейчас такой пример произошел, когда ты идете там покупать что-то на развес, колбасу. Вам нужно 500 граммов, вам продавщица полтора килограмма здесь, и он "Нормально, нормально, Вот такого в музыке не должно быть. То есть у вас все ровно. Вот есть эта коробка сезона, да? Вот в нее должно все поместиться, там размер до 4. Больше мы не можем. Это уже какая-то а, а вот вот, э, неритмичность будете э, неудобно вступать, неудобно играть. Угу. Вот, да. Да. Дальше какие вопросы? Чего? У кого нибудь вопрос? Ну да, да, кстати, вопрос был, там я задумала на уход за укулеле вот это содержание можно что-то по Вкратце, давай, я объясню, да, ну ухаживать как? Лучше хранить, конечно, в чехле, и особенно инструмент страдает, если это деревянным он еще хуже страдает, потому что пластиковые они как бы менее прихорливые, ну еще тоже может быть вот тут вот накладка из этого, что могу сказать вкратце по уходу, хранить желательно в чехле, и от подальше батарей в отопительный сезон и от сквозняков, потому что инструмент начинает страдать, рассыхаться, в общем какие-то ну, робится, плохо начать звучать строй держать, в общем там такие нюансы. Но обычно, да, а есть какие-то вещи, не знаю, у вас есть такие, знаешь, для укулелек маленькие, как они называются, увлажнители, недавно увидела. Да, представляете? да, да, да. Вот у меня, например, очень сухо и жарко дома в отопительный сезон. Если есть обычный увлажнитель супер, ну, в комнатной, uh -huh. для инструментов такие маленькие. Вот я в интернете можете поискать, сама недавно увидела реально. Там берут такую колбочку, капают пару капелек воды обычно и ставят в резонаторное отверстие. То есть и тогда, и, ну и в чехолочек положили, там поставили, повесили, куда вам удобно. И все, и инструмент как бы поддерживает вот эту влагу. То есть ничего нормального будет. Но обычные инструменты, да, они страдают именно знаешь в зимнее время. И еще могу сказать быстренько так, если вы куда-то ходите, минус 30, там, подружки поедут в то после того, как вы пришли домой или ну, в какое-то помещение, сразу инструмент открывать не надо, то есть ему нужно, чтобы он плавно от холода до комнатной температуры, Хорошо. иначе тоже там отрезки, и прочее, такие проблемы. Ну это так. Вот еще может быть какие-то по поводу все-таки, лайфхаки, как его можно тренировать, такое ощущение, что как будто мяса на пальце не хватает, чтобы плотно зажать. Извините, можно я всегда вот так вот зажимаю, например, с двумя пальцами? Это типа этот, укуленья, черния, черния. Одного Фу, пальца вот не сюда. хватает, ага. а вот я вторым зажимаю, у меня прекрасный звук выходит. А, сейчас объясню, да, смотрите. А... Первое, с чего вам нужно начать, это не бояться баре. По факту, это не сложный прием, я не знаю, как так пошло, что мы его начинаем все бояться, мне пишут комментарии, потом, все, я не могу говорить эту потому что тут среди пяти аккордов, один сборит, все, даже отписка, дизлайк. В принципе, вам нужно найти просто, так как у нас у всех пальцы разные, у кого-то там выпуклые, у кого-то впуклые, да, мы все разные, что теперь поделать. Надо просто найти оптимальное пространство, где будет хороший соприкосновение струн и пальцы. Обычно, обычно, то есть плашмя так не кладут, а немного боком. То есть это вот... боком от себя? Ну да, получается, как, как, как вам показать, в общем, вот так вот. А, ну, от себя. Так, вам видно? То есть не вот так вот лошмя, а именно немножко боком в, в левую сторону. И я еще задал. весь прикол. Да, можно, конечно, помогать остальным пальчиком, но не особо я рекомендую. Лучше делать небольшое упражнение. Вот делать пять раз, спина болеть не будет, да? А, начинайте не с полного вот этого барана все четыре струны, а, например, сначала две струнки там поиграть, а потом три струнки поиграть, потом уже до четырех дойти. То есть сразу со всех... А -а -а! Да. Но вот, когда ставишь один палец, он нормально зажимает, Ты начинаешь подключать другие, и он как будто да. приподнимается. Ну да, да, да, потому что, понимаете, прикол Баря в том, что мы-то думаем про один палец, а по факту у нас задействована вся рука. То есть нужно нам правильно распределить э, силу зажать по всем э, пальцам. Вот видите, какие у меня конечки. Вот. Но сама их, да? Да, да это я сама. Это, это уже хорошо yeah. Это сама. Yeah. Ну, то есть, давайте быстренько дам э, клёвое упражнение, которое вы можете делать разные вариации. В общем, мы, мы начинаем с такого, например, на нижние две э, струны зажимаем, и потом потихонечку, вот мы сначала поиграли, допустим, пек и потом, например, подключили к этому моменту средний пальчик. Ну, то есть, так, баунс, баунс. Потомки легкотня. Можете дополнительно подключить безымянный пальчик. То есть сыграть то же самое, что было до этого. Потом э, на я пер... ну, это на первой струне, если что, показываю, да? Средний пальчик, безымянный пальчик. Придумываем аккорд аккорды. А? Придумываем многое аккорд. Слушай, ну, можно, конечно, разбираться, что это за аккорды, но в принципе, да, у нас что-то получится. Я думаю, что уже все, все аккорды на нас уже придумали, так да, что мы так. Не, не вот. И то же самое потом можно сделать и на, знаете, на 3 стороны, на 4 стороны. Вот Да-да-да. Кстати, у кого, ну, вот, чувствуется напряжение, не надо добивать себя, да, эти все мышцы. чуть дискомфорт? Немножко отдохните, руку разминайте, потому что напряжение у вас возникло на привычке. И потихонечку, помаленечку. Сейчас Да, вообще баррет это такая штука. Мне кажется, как любой элемент музыки, его нужно отрабатывать. То есть с первого раза очень редко у кого вот. Есть хороший видос, он правда старенький, но у меня на YouTube про барреты я там какой-то момент показывал вот это все упражнение, то есть кто не запомнит, зайдите ко мне на канал Даш Крепич и там ну, в поиске в вбьете барбара, и там вот в этом видео будет упражнение. Что я запомнит. А, а может какие-то тоже, тоже упражнения есть, как быстро между аккордами переставляться? Да, да, да, да, есть упражнение "Крадик" <красыв> называется. Да. да <красыв <красыв или лесенка. Ну то есть можно начать с простого, потом это все модернизировать. В общем у всех просто одна и та же вот эта вот основа, которую можно по-разному <красыв> трактовать. Можно взять два пальчика, но в розетку не втыкаем. А, например, указательный палец отвечает у нас за первую. Сторону, ой, за первую сторону, значит, за первый лад, средний пальчик за второй лад. И что мы будем делать? То есть мы ставим, например, вот этот указательный пальчик на первую струну на первый лад, да, а средний пальчик на вторую струну на второй лад. И наша будет с вами задача поменять их местами, ну, то есть в пределах своего лада, одновременно. Ну, то есть, у нас было так, стало так, я не знаю, там за одним вот было так, стало так. Причем, да, важный момент, не чередовать, типа я сначала поставлю и потом переставлю, а именно одновременно а, убрали, поставили, все это одновременно происходит. Да-да-да, это всем полезненько, ага. При этом просто руку туда-сюда не водить, ну, то есть она у вас как стояла, так и бам, бам работает именно пальчиками. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. А вот есть особая разница, как держать вообще вот так же надо, и если вот... А, я не вижу отсюда погребьев. Типа, вообще вот так вот же надо держать. А -а -а. А не важно же, или это очень важно? Ну, на самом деле нет, мы все разные. Ну, yeah. да. то есть кому-то. Ну, главное, что аккорды в левой руке, а в правой руке бой. Потому что я не знаю, я бьюсь. Вот мне интересно ваше тоже мнение. В независимости левша. Правша, кто человек, все как-то пытаются так сыграть. Зачем? Есть, конечно, леворукий инструмент, гитара, я, например, знаю, но это надо переделывать что-то. Зачем? У нас и так и в леворуке, и в правой руке. Да, струны меняют местами. Вот, пожалуйста. Ты по меня на стаме? Серьезно? Удобно? Да, нормально. А получается, ты аккорды отзеркаливаешь? типа Нет, все то же самое. Просто... Как все сложно. Я просто струну переместил местами и всё. Прикол. Ну вот смотрите, заморочился, заморочился. Можно да, было проще просто ничего не делать. <свят> <свят> ну не знаю, у всех по-разному. Главное, что плюс-минус мы можем прочитать и сыграть. А вот насколько сильно там... Ну главное, чтобы, знаешь, солдатиком не стоял и не клевал носом. Mm -hmm. Все. То есть насколько там под углом... <свят> ну нет, это, это, это, это, это немножко это не ко мне, там в следующий мастер-класс. Да? Ну вот, то есть, ну все зависит от аккорда. Тут всегда все вот так, это гибко. Типа, ну может быть тут, удобно, может быть так. Все зависит же, может еще сто играешь, а может быть сиди играешь, а может играешь с ремнем. конечно, ну если посмотреть какие-то мои видосики, я могу с уверенностью сказать, что я тоже там то так, то так. Ну, Когда учили меня так что я опускала Да. ну не знаю, не знаю, не знаю. Так, чё еще? какие у нас вопросы? Отдела. Слушайте, на самом деле реально очень отлично. Я, я рада, что мы с вами встретились. Да, я смогла вам дать пользу. Я надеюсь, по-моему, это было полезно. Да. <смех> что вы пришли в субботний день. <смех> От своих дел. Я пойду на мастер-класс Дарья. Живу вас, увидеть. Моя целевая аудитория. Сейчас <смех> <смех> я посмотрю что-нибудь новенькое, продукт какой-то придумаю потом. Вот. А, в принципе. Если у вас нет вопросов, мы можем потихонечку закругляться. Пожелание. Да. Ну, да. пожелание, конечно, там, прочитание канала. Пожелание. Пожелание, да. конечно, прочитание канала. Да? Да. Выберем же, да? да. Это логичко. А, ну вот на Телеграм-канал я смотрю там сейчас там, редко что-то выкладываешь. Может быть, периодически какие-то Да, Телеграм-канал меняет да? его, Знаете, Телеграм-канал я вообще создала, когда вот вся шумиха да. началась с Инстаграма, я не понимала, что мне делать. В Телеграме обычно закидывают такие вещи, а так, если что-то публикую на Бусте, То есть, есть отдельная платформа Patreon. И вы там можете сильно не уходить, мы сейчас с вами сфотографируемся хорошо. Я еще эти игре подготовила. Да, там можно как этот, как подписка сделать, как какой-то пост конкретный. Вот я там интересное делаю. Что еще В Инстаграме тоже что-то публикую. В общем. Пока непонятно сейчас вот, вот эта блогерская система, и там чуть-чуть, и там чуть Телеграм mm -hmm. для меня что-то новое, то есть mm -hmm. я не совсем его формат. То я тогда записываю как некие такие подкасты, размышления. Просто на YouTube это надо заморочиться видео снять, а просто, допустим, ну вот как вот mm -hmm. эту песню скинуть вот так mm -hmm. вот, чтобы много разобраться, это проще. Mm -hmm. Ну, Слушайте, Можете писать, кстати, все свои пожелания, хотения, в директ, Телеграм, куда, куда вам удобно. Да, потому что я, допустим, если смотрю в интернете там, или вот это вот, приложение у пыления, ну, это вот, где вот, все аккорды, uh -huh. вот это все, но там не совсем понятно. Да, но... я и говорю, что лучше делайте себе свою раздатку или берите это, лучше, свои готовы, Да, с одной стороны, да, это круто, что готово все, с другой стороны, ну, блин, не знаю, я не рекомендую обычно брать все с интернета. Потому что иногда прям конкретно очень хорошо поставили аккорды, а иногда приходится что-то самому доделать, переделать, менять аккорды неправильно поставили, допустим. То есть такая вот штука. Ну, это уже мои музыкальные заморочки вообще не обязательно. Да, да, да, я да, обычно это возьму человек, Я, того, я который... все возьму на себя. Все нормально, эти то, музыкальные вещи. Э, еще что-то надо дополнять там в этих раздатках». В общем, смотрите, я предлагаю сделать совместную фотографию. Да. Мне на память, и вам на память. Да. Я себе в а, И кто хочет отдельно сфоткаться, тоже сфоткаемся. Да. Только что вы не разбегайтесь, пожалуйста, вы очень меня цены. Да? Я сделаем фотографию, и я вам наклеечки приготовила. И смогла у меня такого мастер-класса. Хорошо, не убегайте. Хорошо. Вот, похлопаем. Да, спасибо